Столица Республики Татарстан попала в топ-10 российских городов по росту цен на квартиры в новых домах. Необходимо создание дополнительного предложения, прежде всего, на рынке жилищного строительства. Но надо посмотреть на, на, на эту проблему с точки зрения ФАС. Молодым физикам вручили премию имени Завойского. Кто вошел в число лауреатов? Мы синтезировали наноматериалы материалы для целей биологии и технологии. Студенты Казанского федерального университета встретились с генерал-майором Рустамом Миникаевым. Надо, чтобы они представляли, что такое вообще грузованные силы и понимали ее задачи и роли. В эфире Универ а в студии Александра Яникеева. В структуре Казанского федерального университета появится нейромаркетинговая лаборатория Нейролаб. По словам ректора Ильшата Гафурова, она послужит разработке новых обучающих программ, а также научному обоснованию и проверке гипотез маркетинговых метрик для КФУ.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 Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров встретился с представителями компании «Каскай». Участники онлайн-конференции обсуждали направление сотрудничества в части реализации проектов в сфере цифрового здравоохранения. В Музее истории Казанского федерального университета состоялась торжественная церемония вручения Казанской премии имени Евгения Завойского среди молодых ученых в области физики. Все подробности смотрите в сюжете нашего корреспондента. Открыл торжественное мероприятие проректор по научной деятельности КФУ, директор Института физики Дмитрий Таюрский. Он поздравил участников конкурса, пожелал им двигаться по восходящей, получая все более весомые премии в области физики. Все кандидаты были более чем достойны, у некоторых кандидатов было очень большое, солидное портфолио статей, у других кандидатов было очень солидное портфолио патентов и заявок и изобретений, и разделить, и присудить премию в одежды и было очень. Конкурсантов также поздравил председатель комитета по делам детей и молодежи из полкома Казани Ментимер Нугманов. Вначале были озвучены имена финалистов конкурса, затем перешли к награждению призеров. Дипломом третьей степени была отмечена Валерия Воробьева из Казанского физико-технического института имени Завойского. Диплом второй степени получил доцент кафедры общей физики Института физики КФУ Айрат Киямов. Победителем конкурса стал главный инженер проекта НИЛ «Магнитный радиоспект электроскопии и квантовой электроники имени Семена Альшулера, Института физики КФУ Максим Пудовкин. После завершения торжественной церемонии он выступил с презентацией своего исследования. Мы синтезировали наноматериалы для целей биологии и технологии. То есть, есть такая задача, как контроль температурной внутри клетки. Это можно сделать только люминесцентными методом. Градусно здесь не поможет, никакие другие технологии не помогут. Поэтому мы просто брали синтезировали наноматериалы, сигнал люминесценции которых зависит от температуры. И смотрели биологическую активность, в частности, как они взаимодействуют с объектами, чтобы понять, насколько они токсичны. Они оказались нетоксичны, и все характеристики, которые мы получили, они идеальны для биологии. Казанская премия имени Евгения Завойского среди молодых ученых вручается ежегодно за значительные достижения в экспериментальной, теоретической и прикладной физике. Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы, Универньюз. Агентство раэкс Аналитиков опубликовало рейтинг школ по конкурентоспособности выпускников. В топ-100 вошли образовательные учреждения, чьи ученики наиболее успешно поступают в лучшие вузы России. сунц лицей занял 42-ю позицию, а на 46-й позиции расположился лицей имени Лобачевского. В Казанском федеральном университете откроется первая магистратура по медицинскому направлению. В 2022 году начнется подготовка специалистов в области организации здравоохранения и общественного здоровья. В Большом зале концертного зала «Уникс» состоялась встреча генерал-майора Рустама Миникаева со студентами Казанского университета. Подробнее о событии в нашем сюжете. Лекция о состоянии и перспективах Вооруженных сил Российской Федерации прежде всего направлена на патриотическое воспитание молодежи. В таком посыле и состоит актуальность выступления генерал-майора для студентов Казанского Федерального Университета. В ходе лекции были рассмотрены актуальные вопросы касающиеся влияния глобальной нестабильности на обстановку в мире и необходимости улучшения состояния российской армии. По словам генерал-майора люди на государственной службе должны знать и понимать, как изменилась армия в последние годы. Мы сейчас начинаем работу с молодежью те, которые действительно в федеральных университетах, они э, займут, конечно, государственные должности и надо, чтобы они представляли, что такое вообще вооруженная сила и э, понимали э, ее задачи и роли. В мероприятии также принял участие ректор КФУ Ильшат Гафуров. В завершении лекции он подробно рассказал о сотрудничестве КФУ с Министерством обороны и государственной службе сотрудников и студентов университета. Также наши студенты, выпускники сегодня проходят военную службу не просто в вооруженных силах России, но и в специальных технопарках типа Эра под Анапой, где они продолжают исследования, начатые в стенах Казанского университета. После лекции генерал-майора и выступления ректора студенты КФУ могли посмотреть концерт ансамбля «Песни и пляски» Центрального военного округа. В эксклюзивном интервью нашему телеканалу руководитель ансамбля рассказал о новой программе, которую они впервые показали именно студентам КФУ. Мы подготовили необычную программу, в которую включены не только... Классические для нашего жанра концертные номера, такие как военно-патриотический жанр, военно-патриотическая песня, классическая музыка, классическая хореография. Но еще будет современная хореография. Также мы обязательно споем на татарском языке. И изюминкой нашей концертной программы будет женская боевая фланкировка боевыми казачьими шашками. Роберт Хасанов, Булат Садыков, Универньюз. На этом все. В студии была Александра Янгиева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!